Доброе утро. Вот хочу вам показать редкий экземпляр сейчас на наше время. 208 Mercedes Купе 5.5 AMG. Он такой вроде сохранился неплохо. Такой вот аппаратик. Дурачок такой. Ну, салон, наверное, перешивали. В белом цвете. Покажу снаружи. В белом цвете. Ну, едет с леганца. коляска Сколько у него пробег? 173 тысячи. Движка работает хорошо. Вот шиндик АМГ. Ну машина хорошо сохранилась для своих лет. Прям ее можно для любителей мерседесов к себе в конюшню поставить. Так, все, в принципе. В хеме. листочки стоят. МГО и тормозная система, только не перфорированные тормозные диски. Но тоже неплохо. Тормозит вроде нормально. Вот зад позаду тоже. Вот такая коляска. Прикольная. Проверенная качество. Временем машина Мерседесовская. Это уже не новые образцы, где надо кучу бабок тратить за его обслуживание. Так что может быть в будущем будем продавать, посмотрим. И напишу когда это время настанет. Так что еще раз салончик, он вот багажничек, тут его родной этот ченджер стоит, тут что у нас запасочка, акумочка, все хорошее состоянии. жопка ничего не битая, так что класс Тачечка Ляля -ля. дурачок какой, а? Прям конь дикий.